приветствую вас на моем канале с вами Лилия Донскова и сегодня я вам расскажу про каталог выгода плюс что же это за каталог когда у нас начинается основной каталог компании oriflame то в конце первой недели в ночь субботы на воскресенье стартует каталог выгода плюс именно о нем мы сейчас будем говорить но доступен этот каталог далеко не всем каждый кто размещает заказы суммарные от 100 баллов в течение предыдущего каталога тому открывается доступ к каталогу выгода плюс поэтому когда вы будете размещать заказ то на втором шаге в разделе предложения у вас откроется этот каталог и вы сможете добавить нужные вам продукты в корзину а вот о составе этого каталога о продуктах о моих рекомендациях мы сейчас как раз и поговорим приступайте к просмотру желаю вам отличного настроения каталог выгода плюс начнет свое действие с 31 января и закончится 13 февраля на первой страничке нас ждет сюрприз за каждые 10 баллов из этого каталога в заказ вам будет вложен случайный бонус от oriflame за 3 рубля бонус это значит пробник аромата или пробник крема или помады то есть что-то будет из тестеров Итак, открывает парад шикарных продуктов всего за 799 рублей парный аромат so far together here. вот так выглядеть будут ароматы у меня они запечатанные я не смогу вам их показать флаконы но вы флаконы видите на картинке состав вы также можете почитать изучить я всегда рекомендую заказывать тестеры парфюмов чтобы дать подобрать своим клиентам аромат и самому самой попробовать чтобы оценить насколько вам это этот аромат подходит или не подходит на мой взгляд это чудесная парочка по крайней мере я бы себе такие взяла точно далее на следующей странице нас ждет база под макияж giordani gold master creation но я ее не пробовала поэтому мой отзыв здесь звучать не будет далее пудра матирующая которая подойдет для обладательниц комбинированной и жирной кожи пудра серии the One. я пользуюсь такой пудрой но не матирующей пудра отличная просто отлично можно смело брать а вот этот продукт один из самых-самых-самых самых моих любимых это палитра для контуринга the One. будет три оттенка бронзер хайлайтер и румяна очень удобная палетка у меня кстати такая вот практически закончилась я уже не стала ее показывать потому что там просто обломки остались я ее с удовольствием бы повторила кстати может быть я ее как раз и закажу а далее нас ждет подводка подводка серии giordani gold она стала очень популярной среди, среди многих консультантов и многих клиентов чем она привлекает удобная длинная кисть смотрите у нее тонкий наконечник которым легко управлять то есть мы легко украсим стрелки можем потолще сделать потоньше можем наслаивать очень черный, такой четкий пигмент. Подводка высыхает, не размывается ни слезами, ни водой, ни дождем, ни снегом. Даже больше вам скажу: она очень трудно смывается водой, ее легче всего смывать либо специальным средством для снятия косметики, или гидрофильным маслом вот такая вот классная штука она мгновенно высыхает и если вы приспособитесь к такой подводке у вас всегда будут изумительные стрелки она будет стоить всего 349 рублей это отличная цена а чуть ниже обратите внимание есть трафареты для того чтобы рисовать контуры на лице для контурирования лица честно говоря я таким никогда не пользовалась если кто-то пользовался поделитесь с нами в комментариях что это за продукт такой на следующей странице нас ждет чудесный хайлайтер в тюбике у него кремовая основа и оттенок посмотрите какое чудо нежно-розовый цвет нежно-розовое сияние это единственный вот хайлайтер который я встретила кстати также вот в этой палетке тоже чудесный хайлайтер который дает свежее розовое свечение потому что если хайлайтер с золотыми частичками то если переборщить то будет выглядеть лицо немного старше и немного утомленным розовое сияние придает свежесть ухоженность и молодость я рекомендую всем такой продукт сама пользуюсь с удовольствием у меня на самом деле по-моему сейчас 4 хайлайтера поэтому я то одним то другим даже не успеваю все попробовать а вот здесь долгожданный гель кондиционер для бровей про который все пишут и все сожалеют сокрушаются что его сняли с производства но вот видите счастливчики могут его заказать всего за 249 рублей что же это за гель-кондиционер это чудесное восстанавливающее средство для ресницы бровей с обычной щеточкой как у туши мы наносим это прозрачное средство и с удовольствием пользуемся пользуемся и наблюдаем как, ой, как растут наши реснички и с удовольствием пользуемся и наблюдаем как растут наши реснички как они становятся более темными густыми и пушистыми следующие продукты стойкие тени карандаш для глаз серии the one за 199 рублей два оттенка бронза и кофе вот так они будут выглядеть мои любимые оттенки я обычно их использую в макияже когда подвожу нижнюю часть век, вот так вот, под, ну, в зоне ресничек один потемнее оттенок другой посветлее можно ими также делать полный макияж Тени великолепные они стойкие отлично держатся также они могут быть хорошей базой под сухие тени когда их только наносишь их еще можно чуть-чуть растушевать подвигать запечатать в них сухие тени но потом они устаканятся как говорится да, станут такими стойкими красивые очень люблю такие тени тушь для ресниц следующий продукт объемная водостойкая кто любит пушистую кисточку и водостойкую тушь то это конечно продукт прямо для вас следующий продукт праймер бальзам праймер для губ есть у меня такой продукт но правда он мне как-то вот не особо подошел я не могу сказать что я как-то восхищаюсь что мне нужен нравится нет вот этот продукт который для меня как бы абсолютно нейтральный у меня нет к нему ни плохих отзывов нехороших многие очень многие хвалят то есть видите я его наношу он просто прозрачный сверху когда наносишь помаду многие девушки писали в комментариях что помада намного лучше лежит губы выравниваются скрывается если есть шелушение и помада дольше держится пробуйте если у вас есть такие проблемы то конечно вам такой продукт нужен А у меня таких проблем нет скорее всего из-за этого мы с ним и не подружились с этим праймером так смягчающее средство с маслом корицы кстати у меня такой продукт есть забыла взять показать это маленький бочонок с прополисом который помогает смягчить любые участки кожи это могут быть губы кожи вокруг глаз кутикула то есть мы можем просто от у масс локти, пятки, колени. То есть все, что у вас сохнет, везде можно помазать смягчающим средством и будет очень хорошо. А следующий продукт это специальный отшелушивающий массажер для губ. Вот такой вот на пальчик. <с> То есть мы его одеваем на пальчик помыть его нужно конечно перед использованием и можно аккуратно вот так помассировать губы смотрите здесь маленькие вот такие пальчики силиконовые мягенькие, такие приятные кстати этим же на пальчике можно умываться то есть вычищать поры я просто заметила что у нас есть такая же щеточка для умывания кстати вот можно два в одном как бы использовать тоже классная штука маленький гаджет удобный прикольный Следующая страница нас ждет. Один из моих любимых продуктов ⁇ это чувственный мусс для душа. Сливовый аромат. Очень густая, плотная пена. Кстати, этот мусс также подходит для бритья. Но самое его чудесное свойство ⁇ то что с ним, когда принимаешь душ, это такой релакс, такой невероятный аромат. Удовольствие моря, если никогда не пробовали, я рекомендую попробуйте, тем более, что сейчас по акции всего за 199 рублей такой волшебный продукт. Далее расслабляющее массажное масло для сна, если вы испытываете трудности с засыпанием, то вам нужно, конечно, такое вот масло, оно вам поможет. Далее два варианта мыла оба в праздничной такой красивой упаковке на выбор а кстати нет одно мыло а второе это бомба бомба для ванной кто пробовал уже делитесь впечатлениями я так ее и не заказала эту бомбу но я думаю что удовольствие она море принесет по крайней мере раньше я пользовалась бомбочками они мне нравились следующие продукты это охлаждающий крем для ступней для ног с зеленым яблоком и мятой и спрей дезодорант тоже для ног с таким же ароматом эта серия для того чтобы охладить поэтому если вы мерзнете зимой то лучше эту серию пока не использовать она лучше вам подойдет именно в период когда будет жарко то есть летом следующий продукт тоже охлаждающий лосьон для руки тела с арбузом и лимоном. Вот так выглядит чудесный большой тюбик. Сам лосьон. Сейчас его с вами попробуем. Вот такой консистенции. То есть он густой, хороший. То есть это не жидкая капля, которая стекает. Это хороший лосьончик, который чудесно питает кожу, дает легкий охлаждающий эффект тоже эта серия у нас выходила летом и летом было особенно приятно им пользоваться особенно после загара я когда загорала принимала души, потом наносила этот лосьон у меня вот немножечко осталось не успела использовать ну вот надо использовать классный пахнет пахнет вкусно Ой, просто не охота съесть прям этот лосьон далее нас ждет щетка пемза для ног за 99 рублей кстати удобный инструмент щетка такая жесткая такая плотная отлично вычищает грязь даже если на даче повозиться и на ногах и на руках ногти сильно забиваются и эта щеточка справляется с любыми трудностями и следующий продукт многие про это спрашивают электрическая роликовая пилка для ног будет она стоит всего 999 рублей пилка приходит в такой большой коробке мы сейчас ее рассмотрим поближе пластиковой упаковке достаем и как это работает но ну, есть специальная защитная вот такая пластиковая насадка чтобы спрятать нашу насадку и вот так поворачиваем вот. и она работает уже не работает есть также сменные насадки которые можно менять достаточно жесткая пилка хорошо очищает меня она частенько выручает особенно когда нужно быстро провести ножки в порядок то просто естественно сухую быстро проработали немножечко дали лосьон нанесли или спрей дезодорант и ножки выглядят сразу очень аккуратно следующий продукт это тапочки с пайетками они кстати очень тепленькие эти тапочки и если у вас дома холодные полы то они вам будут в самый раз всего за 799 рублей такая красота и следующая страничка которая многих обрадует это парфюмерная вода sublime nature tonka bean сняли с производства этот аромат даже удивительно почему его сняли потому что его полюбили очень очень многие у меня вот чуть-чуть осталось я его экономлю потому что он мне очень нравится это невероятно стойкий восточный просто необыкновенный аромат да, из восточно цветочный он нереально крутой просто если вы любите необычные ароматы то вам стоит его попробовать я думаю что он вам понравится далее нас ждет несколько коллекций бижутерии бижутерия в oriflame качественная мне нравится что она не облазит не тускнеет конечно относиться к ней нужно соответственно как как правильно относи, работать да, с бижутерией мы с ней не купаемся не загораем желательно да? носим аккуратно чтобы она нам дольше прослужила такие красивые украшения у меня к сожалению нет из этой коллекции что вам продемонстрировать да? чтобы у вас появилось представление далее сумочки красивый кстати желтый оттенок сумки далее есть мужская такая через плечо почему кстати мужская мне кажется ее можно носить ну, как спортивный вариант и мужчина, и женщины у нее такой небольшой размер как раз поместится все что необходимо кстати очень удобная сумка для путешествий я все мечтаю что мы скоро будем путешествовать снова открыто так сумочка со съемной металлической бахромой какой металлической металлической да там цепочки есть очень необычные аксессуары уже нас как бы потихонечку готовят к лету потому что например желтая сумка она будет красиво смотреться с пальто таких нежных да, оттенках и сумка с бахромой тоже больше как бы не зимний вариант красивые шарфы абстрактные анималистические принты Тапочки. Кстати, такие тапочки удобно носить с собой. Идете в гости, бросили в сумочку маленький сверток с тапочками, достали, обулись, и в гостях ножки в тепле. А всевозможные подушечки под пяточки, под задники обуви, подушечки для обуви, чтобы вперед ступня не уезжала. Кстати, очень популярные продукты часто заказывают, вот прям часто. И нас ждет подарочный набор носочков. Две пары. Размер от 36 до 39. То есть они будут такие вот. Хорошо тянутся на разную ножку. И можно носить один красный, один серый. Кстати, это сейчас модно. И завершает обзор. Помада. Жидкая, матовая помада. Очень красивые оттенки. У меня есть один оттенок. Цвет красный. Классический красный. Она во втором ряду, вторая. Часто ей пользуюсь. Удобная кисточка-аппликатор для того, чтобы нанести помаду на губы. Смотрите, то есть мы вот так прям проводим. Раз, раз. Лежит шикарно, губы не сушат. Я в нее влюблена, часто пользуюсь, как я уже говорила. И я думаю, что вы тоже влюбитесь в эту помаду. Интересно, сколько она здесь стоит. Всего 199 рублей. Отличное предложение она немножечко да, впитается и будет матовая такая красивый цвет супер рекомендую я вам желаю приятных покупок будьте всегда в премьер-клубе чтобы вам были доступны максимальные выгоды от компании oriflame и всего вам самого-самого доброго с вами была лилия Донского.